Mm. <music> Центр деятельности органов студенческого самоуправления нагородних студентов открылся в Казанском университете. В честь торжественного мероприятия по традиции ректор университета Ильшат Гафуров разрезал красную ленточку. На мероприятии студентами было отмечено особое внимание ректора Ильшата Гафурова к улучшению условий проживания нагородних студентов и созданию условий для развития органов студенческого самоуправления в общежитиях университета. Отдельно хотелось бы, конечно, поблагодарить за проведение ремонтных работ в наших общежитиях и создание центра, где где мы имеем все условия для организации внеучебной деятельности иногородних студентов председатель первичной профсоюзной организации студентов казанского университета юлия виноградова рассказала о результатах недавно проведенного мониторинга он проходил среди иногородних студентов проживающих в общежитиях казанского университета на предмет выявления жилищно-бытовых проблем результаты показали что большинство студентов устраивают условия проживания но в некоторых общежитиях студентам не хватает мебели ильшат гафуров отметил что этот вопрос обязательно будет рассмотрен и решен. Поставлена задача, в том числе и мной перед собой, чтобы мы качество проживания в общежитиях студенческого городка, как вы их делите сейчас, то есть тех старых общежитий, которые мы имеем, привести в порядок и подвести под те стандарты, которые... Есть деревня универсиады. Всем присутствовавшим был показан видеоролик об истории развития общежитий Казанского университета. Отличившиеся студенты-первокурсники, проживающие в деревне Универсиады и активно участвовавшие в социально значимых культурно-массовых и спортивных мероприятиях, были награждены дипломами и памятными подарками. На память все участники сделали общее фото с ректором Казанского федерального университета. Более подробную информацию с этого события смотри в наших следующих выпусках. Анна Глазнова, Ленардо Влетьяр, Владислав. Михневский, Универньюз.